Что нету, нету. На сердце боль, смотрит небо. <свят> <свят> Спят твои соседи, белые медведи. Друзья, всем привет! Сегодня мы с Брюликом будем снимать классные подходы к жителям города Казани. Точнее, будем подходить к жительницам и предлагать им интересные, интересности. А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть с вами в одном сайте были. я вас по голове еще не помню, нет? Да точно меня. Да, вот давайте я вам песню спою Любите девушки простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте девушки домашних мальчиков, не стоит им дарить свою морковь. А мы вам морковь дарить не будем. Вот этот, а морать. что подарить? У меня есть подарок. Вы готовы к вручению подарка? Да. Отлично, вот держите! Ты ч, дурак, блядь? Женственный споем. Женственный, да? Поехали. Я копалищ на помойках, как червяк. Не слушать моя мобиль и косяк В канализации моя дверь Но я счастлив по-своему поверь А я бычок подниму Горький грим затяну Которую поеду домой Не жалейте меня Я прекрасно живу Только кушать от порой В Зимбабве был вот. и он подарок тут привез Скажи, пожалуйста, а ты готова подарок? Я, я вижу, что не готов, поэтому доставай. Так, готово? Три, два, один. Вот, держи! А, ну тебе некуда взяться. Ну, блин, ей некуда взять. мы тебя дальше по электронной почте. Распечатаем и отправим. Пошлось. Звернящая пошла. А сколько стоит шарик такой? 50 рублей. Мне кажется, ты уже полгорода надула. Ага, все, да? Все, все, все. Все, здорово. пожалуйста, один вопрос только у Один вопрос сам. Мы сейчас тут собираем ему на Audi A8 деньги. Нет, 20 дней не будем требовать много. Нам буквально вот не хватает там 3 250 евро знаете сколько это? Это несколько раз чем, больше чем это. Нет, если нет, мы вам просто песню споем и уйдем, и убежим сразу. Спасибо. Нет, смотрите, песня такая. Пусть бегут неуклюже пешеходы, положим. Подарок в студию, пожалуйста. -пам -пам -пам. Вот это мой размертик. Вам, Тут, ну, я буквально на 30 минут. И вот племянник, он приехал с Израиля, вот он хотел бы вам подарить подарок. Вот он, вот он... Вы готовы к подарку? <смех> да, серьезно? Вот, держи! <смех> а вы сможете на скорость это съесть? И мы вам 1000 рублей дадим. Окей, на скорость. Ну... На скорость. Окей, ну, давай тогда 1350. 3000. Опять. Опять. На что, что проходит? Ну, кто из вас быстрее съест? Вот, ну типа с, с одного конца, другая, с другого конца, и вот так вот. Нет, ну да, давай лучше в следующий раз вы скажите, где будете. Мы подъедем, и вам одинаковый такой, равномерный привезем. Ладно? Тут, кстати, уже одна женщина отгрызла чуть-чуть. Можно я выкину сюда? Спасибо большое. Это ваше место, как я понимаю, да? Все, хорошего вечера. Красивые глаза. Ты самая лучшая женщина на свете. Твои глаза. <смех> у нас сейчас проходит акция, мы сейчас собираем на лечение другу. Он змею душил очень много, и у него уже Да, так, так, мы ничего. ничего. ничего. Мы, мы хотим вот с этим парнем для вас пить одну песню. Давай. Да, да а, не против, а? да? Поехали. На сердце боль, взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит в то, что нету, терялся нету. Сердце больно смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит то, что нету, тебя уже нету. Братан, все. Все? Да, да, да. да? У меня, Страшно, такой, да? У меня такое ощущение, что у меня, короче, там где-то влажно стало. Влажно Слушал, стало, да. Есть салфетки сухие, надо. А вообще, она как-то, это, кстати. Насколько сразу, да? ну, сколько, сколько у меня еще времени есть походить? Примерно две. Ноги в В фонтане просто зачелился. все, спасали? Конечно. Я тебе не Тинькофф. Спасибо, Все, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Девушка, здравствуйте. Здрасьте. Дело в том, что вот вы давно уже нравитесь одному юноше. Вот он стоит, он там вот, и он хотел вот, ну, вам подарить подарок и песню он передал песню он заплатил бешеные деньги 50 рублей вот и хотел бы вот это ну какой? нет не прикол это реально он просто вы ему нравитесь а вот и он попросил мне за деньги вот вам песню спеть одну ну одну песенку вот петь такую романтичную в принципе как бы ну специально для девушек владимирский централ голубь над нашей зоной Все до беги дорогая беги беги ради папы мамы да девчонки здравствуйте хотели бы при передать привет от создателя чебурашки это получается у нас вот шаинский а ты кто такой давай до свидания и как бы попросил для вас вот песню спеть а, про чебурашку можно спою пусть бегут неуклюже пешеходы положим а вода по асфальту рекой все поешь, ага. делом займись. Если будете петь, пятихатку хатку <связать> Вот это поворот. Моя играю <связать> на гармошке <связать> у прохожих на виду. К сожалению, день рождения <связать> только раз <связать> в году. <связать> И, конечно, знаете, подарок. Вот у меня отец приготовил для вас подарок небольшой. Пап, подари, пожалуйста, подарок. Вы готовы, дети? Да, капитан! Да, да, да. Зачем его только из больницы выпустят? Я вот буквально одну песню спою. Это будет ария из оперы Евгения Аниггана. Было хорошо, Было так легко, Но на шею бросили аркан. Он вообще в Таиланд завтра уезжает. Вы готовы поехать, нет? Едут в Таиланд. Точно? А В Мамадыш поедем, да? Блин, ну ты подарок-то подари, ты же хотел подарок. Вот, держи. Как это называется? Что Ой, это? Овощ или Ты знаешь, ты если потереть, ты. он больше не станет. ладно, все. На самом деле снимаем на YouTube просто небольшой Пожалуйста, Девчонки, у вас ничего по-пить нет? А поищем там тудрец Ладно, ну ладно, пойдем тогда привет! Мишки, здравствуйте. Суд, что нарушаю изилю, а вот молодой человек вообще, красивый, передавь, вот что просил вот передать я подписью вот. Молодой человек. Да подальше все пошло, поболело и прошло. Кто расскажет о любви, в которой прячется тепло, где огни, где огни а где моль? Что, уходится, что ли спасибо очень спасибо. Да. все для тебя рассветы и туманы для тебя моря и океаны а -а -а! для тебя рассветы и туманы для тебя как вам песня а? все-таки классно поете. Серьезно, спасибо да, большое. Очень а? Конечно. А? Надейся. Спасибо большое. Знаете, мне хочется вас угостить. Серьезно? Ты на что намекаешь? Вы а че była? чем? Да, конечно. Конечно, конечно. Без <с> Проблем. Ночь идет большая. Спи, спят твои соседи, белые медведи. Спи, ты, малы. Спасибо за внимание. Поставим на всю и соседи не спят, кто под нами присел, простите меня. А потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Это подожди, это мужчины переодеты в женщину или женщины переодеты в мужчину. Это? А, не-не-не, там. Там полечу как птица, а, Давай вместе. Жизнь начнется от позаврала сундуков и генералов. Где Спасибо, ты очень красиво молчал, дружище. Малень... У, у тебя все пучком, конечно. Все пучком, ладно, все Хорошо, давайте. Кстати, олень, сегодня. Давайте, да, маленький фрагмент. Холодный, да. даже маленький фрагмент с ними, брат. сюда. Ты можешь у сами вот, смотри, Диан, бьем, можешь. Иди, Давай. С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения.